У Тумановой дом, добрый дом, в доме том Песни, книги, сказки и картины И ребятам не лень проводить целый день В добром доме у Тумановой Ирины Привет, ребята! Сегодня с вами я, Ирина Туманова Рада видеть вас в моем добром доме Несколько добрых слов, добрых песен, добрых стихов и добрых советов И добро пойдет гулять вместе с нами по домам и по улицам У меня в руках очень добрая книга. Называется она Раз, два, три, песенки. А песенки живут здесь, вместе с нотами, с раскрасками и великолепными цветными иллюстрациями, которые нарисовала художник Елена Верзина. Ребята, давайте послушаем песенку про ежика, корочку и мышку. И попробуем нарисовать героев так, как вы их себе представляете. Договорились? Кеба лежала, мы мышку...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 Мой добрый дом непростой. В нем живут разные добрые вещи, которые много лет. Они несут тепло, мудрость наших предков, бабушек и дедушек, а также добрые традиции. У меня в руках открытки, которым много лет. И хранились они раньше, вот в таких коробочках, ни на флешках, ни на дисках, ни в компьютере. Посмотрите, совсем старенькая коробочка. А из нее я достала открытки с изображением ежей. Посмотрите, еж мама и папа, еж, который разбил окно, Ёж, который учит уроки, ёж, который катится на лыжах, ёж, у которого день рождения, ёж рыба и ёжик, который поранил руку. А какой же из этих ежей герой нашей песенки? Давайте вы посмотрите на эти открытки еще раз, а в следующий раз скажите мне, какой герой вам больше всех понравился. Договорились? Курочка белая, курочка хлеба лежала, мышку. И гулял не спеша, корку нашел, и запела душа. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, и запела душа. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, и запела душа. Когда я была маленькой девочкой, то жила в ГДР. Думала, что ваши родители помнят о такой стране. Спросите у них. А сейчас такой страны уже нет. А есть одна большая Германия. Так вот, маленькая девочка, я ходила в детский сад, мне давали карманные деньги, очень маленькие, 10 фенингов. Купить одну открытку я могла, и все. Поэтому эти открытки мне очень дороги, я их люблю. А теперь домашнее задание. Ребята, выберите открытку, которая вам понравилась больше всего, и напишите мне на эту электронную почту. А я со своими друзьями посмотрю ваши письма. И самую лучшую фотографию мы выложим в хорошем качестве на моем сайте, адрес которого указан внизу. Ну вот и все, ребята. До новых встреч в эфире интернета. Смотрите передачу «Добрый дом» на моем канале YouTube. С вами была Ирина Туманова. Пока! Пока-пока! дом, добрый дом в доме том.